Этот знаменитый Boeing 747, который сейчас вроде летает, Airbus или еще какой-то бас, я не помню. В 70-х годах Пентагону предлагался проект, как летающий авианосец. Самолеты, он, можно там их чинить, заправлять, запускать. Вот пошел в гражданку этот большой. Сделали он... его на этот самый, для военных этих самых. Ну а потом для того, Чё чтобы пропадать? заработать бабла, вот решили его спустить и возить этих самых пассажиров. А в любой момент, если понадобится, нахрен эти кресла и опять туда д д д д д д И вот эти вот там, как они них там, миражи или прочие еще муляжи, да? <клев> и давай будем это бомбить. Ленинград, Нарские ворота, 1928 год. Ну, я смотрю, ну, Триумфальная арка в Париже такая, в Берлине это точно с вот этими конями во всех смыслах, с этой пятеркой, да, и колесницей, как она, Трафальгальская, блин, Трафальгальская площадь, ворота эти, да, вот. Вот ну, так так вот. Я или... это место не, в Питере не этот самый, не знаю, Миша, есть такой этот самый, до сих пор они стоят или удалили эти Ну э, ты скажи ворота. где это да что а, это нет, за Олег они там стоят Я года два назад там был так что да есть угу. ну, Хорошо ну, благодарим Шоссе, и ты туда не пройдешь. А, соки <смех> такие. Понятно, понятно. Ну как и в триумфальную шарку тоже, что она там за, закружена, закрыта. Они этот самый, они функционируют, только они работают на других частотах, которые нам сейчас они закрыты, мы их не видим. А так они функционируют. Может, Может быть это... и на физике, раз огородили, хули, Конечно, огородили, конечно. Просто нам марево такое накрыли, <смех> чтобы ну мы да. этого не видели. Вот, что якобы там какой-то этот самый заслонка какие-то там э -э, турникеты и прочее, там а оттень. Это ж в Москве тоже есть на этом самом, да, где там, не помню уже это, на поклонной Грели, где, вот, гигантские вот эти ж, оно действительно гигантское, действительно это воспринимается, в общем, да, хорошо, значит, боятся уничтожать, значит, они работают, получат по шапке. Вот, лисы тягают все, что только можно, и морковку, и эти самые свеклы, он хурму. Так. Э, медведь. Уже есть такая техника. Называется хорус. Техника общения с тонким миром. Погуглите. Я был крайне удивлен результатами. Вот дела. Благодарим. Ну, а тут Владимир Анатольевич говорит про безопасность. Не, Олег, могут и вредюги под видом родных и близких и знакомых появляться. Видеть их надо. Ну, это конечно, да. Да, ну, да, то конечно, конечно. Могут... Вот, все это дело. Ну, опять же, Сильно тоже ж опять не переживайте, в том плане, что этот самый, а то в свое время вот эти трихлебовые и прочие эти самые засращали так, да или Левашов, собственно говоря, что вообще не лезьте вы в тонкие миры, в астралы, засралы и прочее, потому что, блин, там вас обязательно сожрут и душу вашу и все такое прочее. Да ни хрена, ни хрена. Просто не нужно лезть, как я говорил, вот этот выделенный объем, вот этот гандон, да, вот это тренировочное место, чуть темной Нави, чуть этой... Ну, в общем, вот это, что я говорил. Одет гандон. С -с смазочка, это. смазочка. Да, да. Выходите, сразу позиционируйте себя в светлые миры. Все. И тогда можно нормально путешествовать. Не в этих засралах, да. А вот этих мирах, в которых функционируют ваши тела и оболочки. Вы в этом убедитесь. Вот я регулярно попадаю в этот мир, который... Я там человекоподобный. но немножко другой. Немножко... Размер другой, внешность немножко другая, а вот друзья, сородичи, родственники, вот похожие, похожие, но немножко другие, более светлые, более крупные, скажем так. И мир там все время. Там все время сияет солнце. Да, летнее, Оно правило, не такое, всегда. оно не торчит где-то, как залупа над головой, да, и не прячется где-то. Оно где-то, оно, там... где оно видно все время, но оно не слепящее, и в то же время всегда все видно. Просто самосветимость вот этого небес, как, как, как, как правило, все время свет светло как полдень вот такой, но ну, только теней нету, опять же, никаких, как правило. Да. И там все как бы меняется. как бы лучшие версии, ну, если знакомые, ты видишь их лица, как бы лучшие версии, самые хорошие, молодые, красивые, лучшие, обновленные, так сказать. Вот, причем, что этот самый характерный, там и ушедшие тоже, там же те, которые якобы умерли, бумерли, да. там тоже они присутствуют. Вот понимаете и там семьи у вас немножко другие в общем э, рекомендую как говорится даже не пробуйте а делайте вот. И не надо бояться. Ну как? Опять же, бояться. Техника ну, безопасности. Ну, да, но это ну, надо. Элементарные тут... вещи надо соблюдать. А так, в принципе, это... Уши все не раздевать, если те там что-то начнут попытаться. Точно как в интернетах, как, блин, в реальной жизни. Да. Мальчик, я тебе конфетку дам, или девочка, пойдем со мной. Ну вот на такие не нужно это самое. Здорово, вот вы же переходите, надо же посмотреть налево-направо да. и не шагать же под мчащийся грузовик, да? Влад Ёбенбобин У меня в начале мая 2020 года был звонок на телефон я, я поднял телефонную трубку Услышал голос старшего брата Он спросил, это Влад А я спросил у него, а кто вам нужен Он сказал, извините, ошибся номером вот. Ну так yeah. я как, подозрев, Полагаю, что ушедший брат Или Ну как, жив, живой, но Голос похожий Вот Тут еще про разъяснение ну, Все равно, да Интересно. <къех> Ушедший. <смех> это, это, знаете, это вот с этими устройствами. Мне вот вспомнился эта старая бугалка такая, типа этот, а, ментовской мобильник, которому можно было самому соту не позвонить, <смех> типа того. Что <смех> типа Будьте осторожны, грубо говоря. По всем здравость, нужно. Влад, ушедший, пишет. Ну, да, тоже, Но, видите, вот уже дозвонился. Ну, благодарим, привлеки и поклон. Вот сегодня, как интересно, мы вышли на этот mm -hmm. самый, да, на вот этот уровень, приоткрыли вот эти завесы, вот, тайны, для, для абсолютного большинства это будет этот самый. Это реальность, это реальность, которую нужно шагнуть, смело шагнуть, вот, пояснить всем, что ничего этого страшного нету, наоборот, это, ну, представьте, да, вот для этих самых, вот, сегодня слушал этого самого, ну, озвучу, наверное, ладно уж, раз тема такая за этот самый затронулась, сегодня слушал Кедровского определенную часть, вот эту самую свежую, да, вот, там, где он начинает эти вопросы ему задавать, ну, там такой первый вопрос я просто охренел. Там какая-то женщина позвонила, рассказала историю, ну, простите, озвучу, но она меня просто, я давно меня не шокировала, ничего, но это просто, блин, ввело в какое то этот самый, прям, тяжелое такое состояние. Рассказывает о том, что у, у ее дочка замужем живет счастливо, жила счастливо, да, ребенок, родила второго, вот, и через несколько, так сказать, некоторое время, через несколько дней забралась на крышу 25-этажки и спрыгнула. Не взлетело, к сожалению, как не, а вот такие вот пироги. Понимаете, что это лютый какой трешак, что творится с человекоподобными существами. Люди, очнитесь, просыпайтесь, смотрите, что, что такое, что это происходит такое, да. Вот, можно на эту тему много говорить, но вот такие вот страшные, вот такие вот вещи все-таки э, происходят. Вот, поэтому, опять же, э, будьте аккуратны. Не, не общайтесь с этими самыми, да, с теми бесами, которые пролезут в вас душу и попытаются уничтожить и вашу душу, и тело, и все такое прочее. Ну, вот, это же казалось бы, да, мать дважды, вот, как это, это, это, это, это, это нельзя, там, как, какая-то депрессия пострадовая, что-то же говорится, это же это нельзя этим объяснить. Это кто-то впрыгнул, вселился, как это произошло, потому что женщина, ну, э, дива, так даже скажем, да, э, должна быть, это самое, тем более после... после родов должна быть у нее супер отключена высшими силами все, все это равно дело. Это, вот. да, это поэтому страшно. вот эту тему которую мы вот сегодня подняли да вероятно это настала пора вот потому что на нашем ресурсе самый продвинутый в мире вот не побоюсь этого слова да вот на самом деле видите мы вот такие темы вот подняли значит настала пора общаться уже с тонкими мирами вот и эта дверь это окно это стена должна рухнуть вот, и должны, мы должны выйти на новый уровень общения. Не будет вот этой вот таинственности, вот этой, да, секретности этой, тайны этой, да, вот, тогда будет все значительно проще, значительно проще. Если люди начнут свободно общаться, когда, вернее, скажем так, люди начнут свободно общаться с теми своими родственниками, да, друзьями, знакомыми, которые ушли, ну, скажем так, в иные миры, Мир кардинально изменится, кардинально изменится, мы перестанем бояться». Вот понимаете, вот это страшный домоклов меч этот, который нависает над всеми. Всем ну, внедрили, что мы смертны, что обязательно это трагедия, что живем только раз, после нас хоть потоп. Понимаете, вот эти одноклеточные твари вбили вот это в голову всем. Да? Вот. А когда это все рухнет, и мы начнем видеть, что нет никаких этих самых. Мы просто естественным образом, ну понимаете, это вот ведическая конечно, традиция, да. Ребенок умирает и становится подростком. Подросток умирает, ну можно так сказать, да, это... ну вот, понимаете, те, термины слабоватые, да, у нас. Умирает и становится там парнем или девушкой, да, вот, потом опять же взрослеет. Мы каждую долю секунды, условно говоря, э, ну как бы умираем, как бы переходим. Меняемся. Вот, порой это бывает скачкообразно, большие такие эти самые перемены, порой это бывает медленно, вот, порой это так тянется мучительно, да, а порой бывает такой рывок, что для окружающих, Получается, что человек или деградировал, или рванул в своем развитии, и он исчез из нашей сферы восприятия. Так, ладно, давай, вот еще Влад. И еще звук с телефонной трубки был какой-то странный, не из нашего мира. Людмила Павлова, смотровой прав, родители уходят в рот и к роду э, и, горевать за уны... и горевать за уныние у Пушкина, в доме в Коломне в 54 октаве. Мне доктором запрещена унылость. Ну, под доктором, думаю, подразумевал Творца. Да. Ну, нам прибили вот это, опять же, доктор, да. Хорошее это слово на самом деле, да. Ну, только врачам это приписали. А так это до который? Вот, то есть человек, который действительно вышел на уровень э, ДОКИ, да, то есть специалист такой, ТОРА. ТОРА это путь. Вот, поэтому нормально. Ну, ну, ну, К это можно, что там, ДОРОГА ДУШИ, К, да. ДУША, ДО. Вот, по, да, по-любому это очень хорошо. Игорь Аркадьевич, там все живы, кто любил меня, где восход, как праздник бесконечной жизни, там нет, считай, рекам и морям. да. Благодарим, благодарим, что вышли на вот эту тему, на это понимание. Надо это активно продвигать. Нет, нет, позвольте дополнить то, что ты вот Игорь написал, и там все сотканы из света. Вот эти, грубо говоря, каркасы энергетические голубого цвета. Вот это, то, что я описывал про свой сон вот в том мире, что видел. Да, благодарствуем да. всем. Тогда... Да. Да, благодарим, а так еще, двигаемся, да, да, опять еще немного. Так, ну, тут... Это вот пытается маяка все-таки э, маяка смотрителя придушить вот эти вот э, тупой этот э, юб, который никак не хочет стать я мудрым. Вот опять вот прицепились, да? А вот, где ну... там у тебя не проставлены э, ограничения по возрасту? По-моему, везде ты ставишь это самое, что где-то типа. Ну, там еще во втором вложении, там можно галочку ставить, а, да. вообще никому не разрешают. А, а, а ты там ставишь, да. да. Э, Если можно... желают, пусть смотрят. Ага. Ну, ну, я ж волю не, не могу да. нарушать, понимаете, я не могу нарушать волю. Вот, IBM Симон в 20... 1992-м анонсировал, в 1994 четвертом были старт продаж. Ну, считается этим самым смартфоном, потому что там, вот видите, можно в менюшке стилусом этим выбирать всевозможные функции его, календари, будильники. Ну, в общем, то, что сейчас Все уже было открыто давно, да. но это было более 30 лет назад, понимаете. все это можно. Зачем-то это тормозили. Правильно. Сильно умные будете, да. Вот. Опять же, что касательно этих самых, вот этих ограничений, понимаете, это же они заставляют, чтобы я нарушал первый кон мироздания. Вот. Свободу распространения информации. Я не могу все это делать. они наглым образом вот так вот, нет. Вот. Поймите, есть дети, которые в младшем возрасте, да, они учителя настоящие. Вот я вообще считаю, что дети рождаются у родителей для того, чтобы родителей воспитывать, чему-то учить, а не наоборот. Ну, а нам говорят, что не родители должны это самое. Срок вещания телеканала «Дождь» в тоталитарной России вещал 12 лет. Как это говно оказывается давно уже. Свободной Европе четыре с половиной месяца. Надо еще, брать и пример и с и Европе, скисли. блин, одно слово ляпнули, что-то как-то не это самое, и все. Вот там. где, блин, режимы, да, какие. Вот. А вам не нравится там «Великий пуй» и все <свят> такое прочее? Там, «Великий пуй» — это добрейшей души виртуальное, реальное существо. Вот, точно так, когда смешно рассказывают, да? Вот. И еще даже смешнее. Смешно, когда слушаем эти самые Сталин, Ленин, Катторги бежали, блин. А их царской. эти Александр Николай, ну давай пиздуйте на Катторга. Ну да. давайте еще дальше да. вас отправим. Эти э, кто там э, этих декабристов да ссылал э, с этими скрепостными с семьями, с кобылами, блин, с, с, с деньгами, с имуществом и замок там, блять, строили в это где-то там на Колыме, да? Вот, вот плохие были цари, да, вот Путин вам плохой, что этот самый, елы-палы. Абсолютная свобода творчества, пиздежа и всего, чего угодного. Вот, только если вы конкретно не перейдете дорогу какому-нибудь конкретному менту, какому-нибудь конкретно там губеру, мэру, шмеру, вот, какому-то бандику. А так, в принципе, ну видите, абсолютно этот самый, да, хотите, надевайте на мордник. Но Владимир Владимирович там ни разу не, называл, не надевал намордник, да, и не составлял никого надевать. Даже одевать. виртуально вот. это шутил, Даже видите, про да? эту, э, чмобиков эти готовят, да. Добровольно же, понимаете, добровольно, кто хочет.